В этой зимой просто наш шпалере. Не то, что не укрыт, но даже не опущен на землю. Хорошо перезимовал. Зима у нас в этом году была суровая. И мало того, еще и дает хороший урожай. Ну, конечно, надо помнить, что зимостойкость лос очень сильно зависит от ухода за ними и от участка, на котором они произрастают. Ну, в целом, ввиду своей неприхватливости, я бы сказала, что руслин янтарный это замечательнейший сорт для начинающих виноградарей. Русвен янтарный, кустик молодой, это его второе плодоношение, но, к сожалению, видите, грозди не совсем красивые, плохо опылились ввиду неважных погодных условий. По цвету переход ягоды от такого молочно-белого не просто так назвали его янтарный переход в такой красивый янтарный цвет. Ягода сладкая, без кислинки, но при этом она не приторная, очень приятная на вкус. Ну вот здесь ягодки такие покрасивее, покрупнее Вот по сравнению с моей рукой. То есть В принципе может давать вполне хороший и достойный урожай. По срокам созревания в прошлом году он был полностью готов хотя это было его первое плодоношение, сигнальная гроздь, 22 августа. В этом году чуть-чуть с опозданием, ну, по этому году вообще сложно чего-то судить. Исходя вот из этих двух лет, его срок это 3-4 неделя августа, при нормальных погодных условиях в Минской области он уже будет полностью готов